Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала и гости! Давно мы с вами не виделись, давно не было видео, мы были заняты, у нас новый проект. И скоро, кстати, ожидайте видео. Новый проект это силиконовые куклы, роботы, то есть они будут двигаться. Не могу сказать точную дату, когда это произойдет, но на этом канале... Будут такие видео, вы все увидите сами. Сейчас проект разработки, мы мы этим проектом усиленно занимаемся. Ну а сегодня я хочу вам показать вот такую вот нежную малышку лялечку силиконовую. Это, как вы уже понимаете, девочка. Она без функций. Мы захотели сделать просто коллекционную куклу, как бы чтобы она не пьет и не писает. Она просто очень миленькая, блондиночка. Рост у нее около 53 сантиметров, а вес около 3 килограмм. Вот, вот такая вот малышка. Сосочку можно приобретать в аптеке или в детском магазине для детей от 0 до 3 лет. Сейчас я ее раздену и покажу вам, какая она красавица. Снимаем чепчик аккуратненько. У нее светло-светло-русые волосики из махера, прошитые. Их можно мыть детским шампунем, использовать кондиционер. Потом влажные волосы надо расчесывать. Так они расчесываются лучше. Вот такой вот ротик, а во рту у нее десенький язычок есть. Вот. Эта кукла изготовлена, как и все остальные, из американского силикона Экофлекс 30. Так, платьица у нас расстегивается сзади. Вот так вот мы его снимаем. Одежку тоже можно покупать в детских магазинчиках. Подходит одежда для детей от нуля до трех месяцев примерно. выполнена техникой по силикону окрашена имеются мелкие мраморная мелкая пятнистость коленочки такие розовенькие ручки ладошечки розовые пальчики тоже вот такие вот что я еще могу сказать глазки у нас из стеклянной ручной работы лауша делает Германия. Реснички приклеены. Вот такая вот лялечка. Гибкий очень силикон. В ручках она податлива. Куколку можно купать. Но ни в коем случае ее нельзя тереть а, щетками, губками какими-то. Просто обмывайте и все. И жиром нельзя мазать. То есть нельзя маслами пользоваться жирными а, детскими. Это плохо влияет а на силикон. Может быть отслоение силиконовой краски. Сейчас переверну, посмотрим, как она сзади. Посмотрите. Вот такая вот лялечка. Памперсы подходят единичка. Я думаю, ноль тоже подойдет отлично. У нас вот такие вот прям морщиночки есть на коже. Если мы так делаем, то образуются складочки, как у настоящего живого ребеночка. Вот так вот. Я вас была рада видеть, рада, что вы посещаете мой канал. Думаю, что скоро мы будем снимать больше видео для вас. Кто не подключился к моему каналу, пожалуйста, подключайтесь. Остальным всем спасибо. До новых встреч. До свидания.